Так, пора на завтрак. Вид, даже с окна не стал снимать, потому что где будем завтракать, там самый бомбовый, самый крутой в этом отеле, на самом верху. Вот такой вот с улицы вид. Сейчас просто... В принципе, не холодно, конечно, но я совсем в маечке, поэтому наверное, на улице сидеть не очень будет комфортно. В принципе, достойно. Как вы считаете, утро такое? Способно ли изменить ваш день и настроить вас на правильный рабочий ритм, как считать? В общем, ребятки, доброе утро. Вот, смотрите, меры предосторожности, они везде, масочки везде дают, санитайзер. Вот, пожалуйста, до тарелки не добраться с утра, голодный, вынужден рвать и метать. В общем, красота. Это новый отель, называется Аркадия, как-то так. Вот сейчас будем испробовать здесь завтрак, В прошлый очень понравился. А этот, конечно, привлекает своим видом. Так, ребята, доброе утро. Всех утро по-разному начинается, но я вот начинаю с прогулки по кладбищу. По дороге на Гранде-Базар. Очень такой большой базар. Пока я не понимаю, каких он масштабов в интернете начитались. Вроде бы сумасшедших размеров. Ну вот, по пути просто, да, по пути. Решил пройти через такое вот кладбище. Тоже есть чем полюбоваться, видите? И иду на Гранд Базар, буду вам все показывать. Вот такие барышни имеются. Илюха еще спит. Илюха пока еще высыпается. Так что я его жду. Он мне позвонит, как только проснется. Пойду за ним в отель, потому что у него ни интернета, нифига ничего нету. Только в отеле. Но надо друзей не бросать. Поэтому я его встречу, как только он выспится, и пойдем вместе смотреть Турцию. Короче, ребятки, мы зашли на Гранд Базар. Вот это вот Гранд Базар. Просто Гранд. Гранд Чирок, это Гранд Базар. Легко запомните, да. да? Правильно? правильно да. Вот, правильно. Короче, такие вот бетонные, бетонные здесь... бетонные э, полы, бетонная земля. И все, и вот тупо все очень, очень просто и четко. Такие вот переулочки, крыша, то есть ты привет. здесь... Привет, привет. Привет, Вау. Спасибо. Ну, спасибо. Надо мимо них просто уверенно очень идти. Очень уверенно, ну вот, да, спасибо, очень уверенно идем мимо Thank you. Thank you. В общем, смотрите, сколько безделушек всяких разных, пожалуйста, часы, роликс, шмоликс, даже шмоликс может быть написано, если вы захотите все, что хочешь. Здесь вообще красота. Ох ты, какой потолок! Ребята, я понял главное правило. Главное, знаете, как зверю, как говорят. Например, в Таиланде говорят: нельзя улыбаться мартышкам, потому что обезьянкам, потому что они могут это воспринять, как, ну, например, агрессия, да, то есть, ты показываешь зубы, скалишься, как будто бы для них. И они могут на тебя напасть, понимаете? А здесь нельзя людям смотреть в глаза. Потому что они могут это воспринять как желание что-то приобрести у них. И тогда у тебя будут большие проблемы. В виде уговоров бесконечных что-то купить, предложить и так, далее, и так далее. Поэтому, ребята, старайтесь, если вы хотите просто погулять, воздерживаться от прямого взгляда в глаза какому из либо продавцов. Короче, ребята, здесь можно найти любые вещи топовые. Мне друг, когда я был в Лос-Анджелесе, сказал из Питера, Дженни, пожалуйста, купи мне Шанель какую-то сумку, я хочу барышни своей подарить, она просит стоить 100 с чем-то тысячу рублей, но ее нет в наличии, именно какая-то там определенная. Скинул мне скриншот, я искал-искал, я тоже эту сумку не нашел, но я уверен, что здесь можно, я думаю, где-то тысячи за полторы рублей, я думаю, можно эту сумку найти, короче, любые ну, брендовые, условно, вещи здесь продаются там всякие шанели, луи виттон, кельвин клянт, что вообще, что угодно, что угодно здесь можно купить и конечно честно говоря народ такой представучий немножко мне некомфортно так вот игнорируйте их, но деваться не будет. вам светильнички на любой вкус. Посмотрите, какое количество разных цветов абсолютно. Вот лампа Аладдина есть, всякие чайнички разные. Но ну, просто, ребят, невероятно, просто божественно. Попал в сказку, мне кажется. Приезжайте в Турцию, женитесь на тур на турках, это как девушкам обращают, или на турчанках, Оп. и будете жить как принцы или принцесса. Посмотрите. Ребята, этот рынок просто невероятных размеров, огромный, огромнейший рынок. Вы знаете, я, к сожалению, не готовился, я о нем ничего не читал, много слышал о том, что однозначно стоит посетить. Здесь, мне кажется, легко заблудиться. Вот сейчас я шел и открыл навигатор и посмотрел, откуда я пришел и куда иду, чтобы понимать вообще, где здесь конец или край всего этого безумия. Итак, ребятки, мы с вами зашли вот в этом углу. Идем уже минут 15. И только лишь вот здесь. Надо весь его пройти. Весь пройти. Как раз это где-то полторы суток, я думаю, нужно. Должен успеть. Как пойти, непонятно. Короче, друзья, это просто какой-то черкизон российский, который был раньше в Москве. Знаете, что больше всего смущает? Что здесь нет нигде ценников. То есть ты не знаешь, какая цена реальная, какая... У них нет фиксированной цены. Сюда подходишь, они относительно... Того, как ты выглядишь, как ты разговариваешь, я не знаю, ориентируется на тебя каким-то образом по внешнему виду и называет любую цену. Конечно, ты можешь торговаться, но все-таки, ребята, хотелось как ну, мне привычнее, наверное, и вам тоже, когда ты знаешь цену этому товару, хотя, наверное, когда ты заходишь на определенный товар, ты уже знаешь, сколько ты можешь на этот товар выделить. Но для меня это как-то как-то немножко непривычно, когда ты подходишь, не знаешь, сколько стоит сумка. То ли он, посмотрев на тебя в 10 раз выше, сделал, то ли в 9 раз выше, посмотрев на себя, он ее сделал. До какой степени ты можешь торговаться, тоже непонятно. Понятно, что это бесконечности, но, короче, все это сложно. Короче, смотрите. Томми Хельфигер, пожалуйста. Дизель, Луи Виттон, Вау. Гуэс. Ну, thank you. Короче, <соединяющие> Хомара. Луи Виттон, вау. Причем я это иду говорю, и они думают, реально я такой веду, знаете, такой, вау, Луи Витон. Серьезно? Серьезно? Адидас, Найт. Это просто невероятно. Теленкляя, дубленка, все, что хочешь. Дублёнка, дублёнка, шуба. О, не, не, не. Денег нет. Подарим, кто тебе сказал ты. Вышли из этого рынка, просто огромный, шли, я не знаю, минут, наверное, 20-30. Но это еще, я думаю, таком, по кратчайшему пути. Навигатор там толком не работает, потому что в некоторых местах такие каменные стенки. Через буквально где-то 4 часа я еду встречать своего друга Женьку в аэропорт. Я ему арендовал уже более даже симпатичный, потому что Женька все-таки постарше будет, Ильи. Так что надо ему по статусу положено лучший номер. Лучший номер сейчас зашел, посмотрел с видом на море, так что вам тоже попозже покажу. А сейчас пока продолжаем гулять. И, собственно, что вам еще рассказать? Все отлично, погода сегодня шикарная, первый день. До этого то пасмурно было, то дождик шел, то холодно было. Сегодня офигительная погода, хорошее настроение. Жду встречи с своими друзьями. Ребята, сейчас, мне кажется, самое время отдыхать в Турции. Да не только в Турции, наверное, везде, где можно отдыхать. Даже в Абхазии тоже, что что рядом с Россией, мне кажется, сейчас самое время. Мало того, что ну, понятно, все расцветает, становится тепло, люди везде расцветают вместе с э, цветочками. Помимо всего прочего, и цены очень дешевые. Реально отели можно снять за 10 баксов, за 20 баксов. Вообще неплохой отель. Вот мы вам сегодня покажем отель. Он стоит около 30 баксов. Вид потрясающий. Очень чистый, очень четкий. Вы завтрак еще дополнительно включен. представляете? Не знаю, парковка есть или нет, но машина вам здесь не нужна. Я ошибся, когда в первом ролике вам сказал, что обязательно нужно арендовать машину, на ней нужно ездить смотреть. Ничего подобного. Вот мы уже сейчас гуляем с утра, я не знаю, гуляли километров 4-5, наверное, может быть, где-то 3, не знаю. Очень долго гуляем, и машины здесь вообще не нужна, потому что это только мучение. Поэтому я ее арендовал исключительно. Выходит так, что для того, чтобы встретить друзей. После того, как я их встречу, заселю, я машину сдам, я продлил эту машину еще на 3-4 дня. Это просто пустая трата денег. Машина стоит 50-60-70 баксов, а отель стоит 30 баксов. Вы можете два дня жить в отеле в центре, в центре города, ходить вокруг. Не знаю, в мирное время, в туристическое время, насколько дороже стоит отель. Но мне кажется, что в Стамбуле отелей хватит просто на, ну, на всех. Приезжайте сюда, сезон, не сезон, много, мало народу. Блин, отели просто на каждом углу, везде, везде, везде, посмотрите, вот, вот они, вот это все отели, везде. И у всех нормальный вид, нормальный вид. Я сегодня с утра был вот где-то в том отеле, где будет жить Евгений, мой друг. Поэтому сегодня вы увидите, через несколько минут вы, а я часов, оттуда вид вот, ну, примерно вот на это, на эту всю красоту, ребят. Лодочки, катера, смотрите, тижды да гладь. А ребята здесь сумки на видео записывать, видимо, на, на Авито будут выкладывать. Просто красота. Просто красота, смотрите. Вот там Гранд Базар, если мы прямо идем. Через катакомбы пролазим. Мостик переходим. Вот на такой какой-то набережной идем уже мы. Красота! Солнышко светит, погода сегодня шикарная. Ребятки, смотрите, смотрите, миди, миди. Пожалуйста. Короче, не пропадешь здесь. Не зря они в лодках прям своих живут, видите? Красота. Там собака у него. Короче, кайф. Не жизнь, а сказка. Просто сказка. Бутылки пивные, что-то стоят, не знаю. Видать, прибухивает там, выкладывает. У него там тир. Вот, смотрите. И он бахает. По шарикам, по бутылочкам. Чик-чик-чик. Интересные дела. Вот ведь бабки зарабатывают. Молодцы, кто как крутится. Все как может. Причем реально, кстати, насчет цен. Я не знаю, меня это так просто Ну удивляет, что здесь такие цены. И, блин, кто-то может еще не путешествовать. Это первое. А второе, кто-то может еще что-то говорить про Турцию там в негативном свете, знаете, в негативном плане. С негативной стороны. У меня. Я когда в инсте опубликовал фотку, я как вам уже говорил, о, Турция, что это там делать, блин, офигели что ли совсем, вы где, в Геленджике были или откуда, или из Лазаревского вы судите, цена дешевле, чем в Геленджике, цена дешевле, чем в Лазаревском, я уверен, что в Лазаревском нормальный номер с видом на океан, вот тот, который я вам сегодня покажу, вы не увидите за там, 20 баксов, за 30 баксов, вы никогда его не найдете, понимаете, еда. Дешевле. Ну, плюс, ну, вообще, другая культура, совершенно другие места. Я не знаю, язык в конце концов другой. Все это так, блин, невероятно интересно. Так что, ребят, пожалуйста, путешествуйте. Ну, прошу вас, умоляю вас. Ну, пожалуйста, ну сделайте что-нибудь. Ну давайте выезжать. Давайте путешествовать, давайте встречаться. И мне, кстати, писали уже несколько моих подписчиков, которые сообщили мне о том, что они уже взяли билет, уже едут, и скоро-скоро приедут ко мне навстречу кто-то с женой, один парень писал, так что у нас встречи с подписчиком тоже будут, но я вас приглашаю не на встречу с подписчиками, а просто путешествовать, просто начинайте, ребята, просто смотрите на мир, это невероятно круто, полезно и интересно. Смотрите, ребятки, какой рыбацкий вообще, рыбацкое судно, у него там причем вам вряд ли видно, у него там причем еще такая небольшая лодочка припаркована на носу, представляете, и сети лежат, и он весь какой-то прям сильно груженный, Едет, видать, сети выставлять. Сейчас всю рыбу здесь наловят. А вон там чувак. Блин, жалко, ребята, меня камера не прибавляет. Вообще сети он уже выставляет. Вот тоже рыбацкий. Вот они здесь рыбы хапают, ребят. Представляете, сколько? Просто тоннами, тоннами вылавливают рыбу. Поэтому, естественно, она в ресторанах будет дешевая, потому что здесь ее вообще предостаточно. Смотрите, пожалуйста, заправка. Я чаек зашел попить. Раздельный мусор, видите? раздельный. Вот так, вот вам и Турция. А кто-то там говорил, Турция, Турция. рыба с Илюхой ходим Вон. Да. рыбой пахнет очень много вся живая пойдем раки пойдем посмотрим такая вот есть рыбелка привет привет, привет. раки ракушки кальмары омары, вообще что хочешь красота а вот кафе Кафешка, зашли в какую-то компанию, как она называется? Turkcell. Turkcell, сказали, это самое топовое, типа. И я вам 25. тоже, ребята, рекомендую. Сколько у нас их гигабайт? 25 гигабайт. За 2000 рублей? Да, 750 там что-то. Минут, смс-ок, что-то там. Ну, главное, интернет. Представляете, ребят, 25 гигабайт за 2000 рублей. Я не знаю, много это или не 25 гигабайт, но да я знаю, там что. Там? Но я знаю, что мои 25... Сколько там? 2,5 гигабайта ли 30 баксов. 30 баксов, представляете? Это e-SIM, который вы мне советовали. Нифига не рекомендую. eSIM очень дорогая. Вот посчитайте сами, сколько будет стоить 25 гигабайт. Это около 200 или 300 баксов. Офигеть, как дорого. Вот мы здесь на 25 гигабайт всего 2000 рублей да. и все. Что, работает? WhatsApp? Красава. Пойдем дальше. Здорово, Женек. Женьком не видели, сколько мы не виделись. Давай обниматься. Давай на камеру хотя бы, типа мы еще не обнимали. Ребята, в прошлом отеле было какое-то здание напротив красивое. Мы спросили, что это, а это оказалось почта, представляете, вот это вот непонятно что. Наверное, э -э госуслуги здание. Сегодня последний день в этом отеле, и завтра, точнее сегодня вечером, я уже с ребятами выезжаю на квартиру. Собственно, арендовал квартиру, причем еще с вчерашнего дня, просто подумал, что ничего страшного, если день потеряем, но проживем в самом центре, в самом сердце Стамбула, ребят. Поэтому... Женька живет где-то вот прям буквально так, это, в ту сторону, где-то вот здесь за углом. Илья живет где-то еще 4 минуты дойти. Я им всем назначил встретить в 11, они подойдут в 11 сюда. И мы уже, соответственно, идем гулять по городу. Вечером уже едем в ту квартиру заселяться. Ну, короче, вот такие, ребят, короткие планы. Все это дело вы увидите буквально через несколько минут. А для меня пройдет день. Короче, ребятки, приехал мой подписчик, прямо из Москвы, Тимоти и Джей, Джей Дели, да? Короче, мой подписчик приехал, Роман зовут, по-моему, он из, он мне сказал, из Нижнего Новгорода, или из Новосибирска, что-то на «не», и «ай на «не» на «не», да? Он сейчас находится в Стамбуле, заселился, я ему вчера отель скинул, порекомендовал в хорошем районе, недорого, и мы сейчас хотим всем увидеться, вот сейчас он подключил Wi-Fi, написал, позвонил мне, я еду к нему, место встречи у нас галакская, галакская какая-то башня, еду. Ребята, пока еду в пробке быстро вам скажу, температура воздуха сейчас 17 градусов, я вот просто в простой олимпийчике, в майке, капец, представляете, круто. Круто. Через несколько дней выезжаем в Анталию. Как только встречу всех друзей, выезжаем, вылетаем. Не знаю, еще ничего, билеты не брали. Так что скоро будем в Анталии и буду там встречаться с своими подписчиками. Вообще красота. Смотрите, я заправил на 270 лир, 2700 и 40 литров получилось. Цена 6, 60 рублей. 66 рублей за дизель. Прикиньте, вот эту сервис. Офигеть. Я вообще к такому не привык. Короче, чувак, Подош... ну вы-то привыкли, в России даже такая есть в Америке такого нет, тебе никто не подойдет тебе никто не заправит, сам подбежал все, можно даже в машине сидеть вот так вот, не выходить заправил, все стеклышки помыл но ну, я ему 5 лир дал, 50 рублей я думаю нормально, как вы думаете? я уже становлюсь практически таким вот professional драйвер в Стамбуле, я уже все эти улочки выучил в центре и я знаю, где найти парковку, то есть она как бы не очень-то порядочная, но она точно легальная Точно ты -то ничего здесь не нарушишь, хотя здесь вообще людям привать не ставят, но я так не делаю. Вот здесь вот можно, видите, на варигах стоит, я сейчас их всех объеду. Если бы он не было, я бы за место него встал, ну так непорядочно, я так бы не встал, ну следующий. ну короче, сейчас покажу. А еще мы с моим другом Ильей вчера купили сим-карты, поэтому я могу просто сейчас взять, позвонить. Илья, Турция, сейчас прошу, где они есть. Алло? Да, ну что вы далеко от моста? Мы идем уже по мосту, по верхнему, кстати, ярусу. Ага, все, давай. Давай. Все просто. Ребятки поставила вот так машину вдоль дороги В принципе она ну, практически по местным меркам никому не мешает Видите, здесь три ряда, два с половиной Поэтому на эту половинку никто не поедет Кстати, я вот вижу, ребят, вот вот русские лица вот там русские лица Показывать пальцем неприлично, конечно, но я же в Турции, можно Короче говоря, ребятки мои, друзья, идут с той стороны По правой стороне, как они сказали Я сейчас пойду полево им навстречу и увижу их Итак, вот они, два яруса, по всей видимости, там нижняя, а вот это, наверное, верхняя, если вверх уже некуда идти. Значит, где-то здесь мне навстречу идет Илья с Женькой. Илья, кстати, прилетел из Саратова, я, по-моему, об этом говорил. А Женька, мой друг из Волгограда, вы его тоже могли видеть на моих э, давнишних роликах из России, он прилетел из России. Я с ним не виделся два с половиной года, ровно столько, сколько я находился в Америке. Сейчас они прилетели, я этому очень рад. Веселимся, отдыхаем. Сегодня заселяемся в новую квартиру. Покажу я вам ее обязательно. Через пару дней еще одни друзья приезжают, через пару дней вроде бы еще одни должны приехать. И потом на мой день рождения уже приезжает, ну, какое-то еще количество. Непонятно еще какое. Все хотят, но не у всех получается. Это понятно. Рыбаков, ребят, просто большое количество. Пока не вижу кто-нибудь что-нибудь ловит или нет. Такие, видите, у них специальные подудочки, штучки на резиночках. Они... Ага, вон мелочевка, видите? Мелочевка. Тесно, что они с ней делают? Сами едят или, может быть, в кафе сдают. Хотя это все стоит небольших денег, вряд ли они этим зарабатывают. Просто, наверное, для кайфа, я не знаю, Он, смотрите, тоже мелочевка. Наверное, реально люди получают удовольствие. Мне это доставляет только, ребята, если меня посадить с удочкой, мне это доставляет только какое-то, не знаю, раздражение, неудобство. Мне это совершенно не нравится. Но у всех свои причуды, развлечения, хобби. Он ребятам обувь чистит. Вот это красавцы, ребят, понятно вам? Вот это вот сервис, вот это уровень, вот это ничего себе. Вот это я понимаю. Привет, привет, привет, hello. Wow, good job. Yeah, three, three brothers. На самом деле, ребята, мы с моими друзьями поддерживаем малый бизнес просто, просто поддерживаем. Понимаете? Good, thank you. No, no, no, Yeah. Beautiful. Like you. В общем, идем дальше, ребята. Начищенные, красивые, с красивыми ботинками. Йоу, бро! Как новый, нифига себе. Ну-ка дай посмотрим, что там у нас происходит. Видно вам что-нибудь? Нет? О, она прямо отсюда. Идем мы куда-то на Галатскую башню. Там меня ждет мой подписчик. Подписочник. И мы туда идем с ним встречаться. Роман, мы уже на пути к себе. Сзади мои друзья шагают. Эй! Hey! Виду моих друзей, а они немножечко, немножечко идут медленнее. Понаприезжали, ребят, я то местные, а вот эти туристы, конечно, заполонили все здесь. Какой-то, короче, зашли мороженое взять. Четко. То ice cream for ten ten and ten, я small. Короче, пришли какой-то какой-то мороженый кушать пришли. Strawberry, lemon, chocolate, vanilla. Клубника, лимон, Ты шоколад, какой ваниль. Какой Лубень. хочешь. А я знаю, как он. <с equel -uk> Где мороженое? Короче, идем на эту... Как это называется? Тауэр какой? Галатская башня. Галатская башня или что-то такое. Вот она здесь. Вот Рома. Роман, привет. Привет. привет. Я своим подписчикам уже рассказал, что мы идем с тобой встречаться. Рома, ты всем из, привет. Всем привет. Ты из, Нижнего из Нижнего Новгорода. Да, я ребят какую-то информацию уже узнал, но вы-то вам -то нужно вам-то нужно познакомиться с Романом. Роман приехал из Нижнего Новгорода. В да. Нижнего Новгорода ты работаешь если не секрет кем? Системный администратор. Системный администратор. До этого ты уже говорил, что ты тоже в принципе путешествовал. Ну, я вообще самый первый раз, вот в январе, да. вообще самый первый раз за границу ага. самостоятельно полетел. В, в, этом, в этом году. Закрытый в этом году. В январе. В январе. Египет закрытый. Тебе приспичило срочно. Не, у меня просто был опыт в январе запланирован. Вот. И у меня цель такая вообще: yeah. путешествовать. Любишь путешествовать, тебе это да. нравится. Как наркотик, правда, говорят да. же, что один раз начнешь и потом уже невозможно остановиться Ну круто, есть цель, да, есть резон, что ли, есть причина больше работать, усерднее работать, да, да. чтобы ну, можно было путешествовать. Классно. поставил себе цель с тобой встретиться. Вот я с тобой отлично, встречу. отлично. Слушай, ты, ты смотришь, где-то ты сказал, сколько лет мне? Ну уже более трех лет. Да. Более трех лет. Очень То очень есть я время еще, когда был работы, в России, да? ты уже смотрел да, видеоролики, да. Да. да, но в России не удавалось встретиться в России не удавалось встретиться, потому что я работал на другой работе да. и там вообще никак. Наверное, а не сейчас работал. как вообще у тебя с работы как то сделал? Отпуск или что как ты? Я похорисился на 4-5, и получается да? я не, не вообще работаю. 4-5, да. отпросился, у меня суббота, с воскресенье, да. понедельник выходной. Отлично. Нет, круто, свободна. круто, ребята. Видите, была бы, была бы Цель была бы желание увидеться, можем, можем это организовать вообще нет никаких проблем. Что ты сделал? Ты мне просто где написал в Инстаграме. В да. На Инстаграме. В написал, я тебе ответил и... сразу же. Ответили. Сразу же, да. И мы вот обменялись номерами телефонов, сегодня скинули друг другу геолокацию и находимся здесь вместе с моими друзьями мы гуляем. Вот сейчас. Вот это вся очередь по ходу, да? Вот эта очередь тебя туда? Да, очередь начинается. Да, Голландскую башню. Вот сейчас не знаю, ребят, хотят сходить? Да, ребята хотят сходить, но не знаю, стоит ли ждать. Но ну, подождем, болтаем, стоим. Мы разработали стратегию. Значит, мы... Женя, ты, в каких странах ты был? Сколько стран ты писал? Мало. 5. Мало, 5 стран. Ты в Франции, там где еще? Мал. Милан. Милан, не Милан. Короче, мы с Женьком разработали стратегию. Мы знаем, что теперь... А и с Ромой, собственно, мы все поняли, что в туристических местах оно просто априори будет дороже, не факт, что вкуснее, чем в тех местах, куда ходят местные, где-то какие-то закоулочки. И здесь здесь лишь только накидываю сразу цену за то, что ну здесь туристы, за то, что ты голоден и ты хочешь прямо сейчас и здесь. Поэтому мы сейчас зайдем куда-нибудь, в какой-нибудь проулочек, правильно? Да, какой-нибудь проулочек, где мы сейчас поедим супца, ребят, хотим супца поесть. Мы с ребятами только... Только теперь в наше кафе ходим. Помните, мы вчера в этом кафе были уже? Или вы не помните, я вам не показывал, но неважно, Сейчас ребят привели в это же кафе. Мы с вчера были, а ребятишки, ребятишки, детишки еще нет. Так что сейчас покажем вам все. Короче, ребятки, заказали мы себе Чайковский. Причем вот этот Чайковский это большой бокал, да? Это да. большой. Вам говорит, большой или маленький? Большой, говорит, 40 лир. А маленький 4 лира. 4 лира. Лир. А маленький 2. А маленький 2 лира. Ну, вот, заказали, взяли. Вот это считается большой, да. Спасибо. Вот, суп, 15. суп суп Нормальный такой суп, хороший, 15 лир, это значит 150 рублей, 2 доллара, и вот, да, суп еще остался у тебя. А вы взяли устрицы, а устрицы сколько стоят? По десятке. По десятке каждая устрица, да. Ну и вообще-то примерно такие цены. Но... Креветки еще покажу. А мы еще креветки, да, вот они взяли, они стоят 450 рублей, 45 лир, да. Лир. Ну и вот так цены, ребят, если можете посмотреть, на паузу сделать, если будет что-то видно. Рыба много вчера, вот эту рыбку пробовали, где она? Вот это морской. О, конь. Вкусная, Сыбас. Да. Я хочу Сыбас. Да, да, да, да, да. Взяли какой-то, ну, типа тур. Это называется тур. Я не знаю, куда тур, мы 15. куда мы едем вообще? А экскурсия, кататься, кататься, кататься, Да, типа экскурсии, кататься. 250 рублей стоит, 25 лир всего лишь. Взяли, ждем с ребятами, когда наш вагончик подойдет. Теплоход наш, и там будет музыка играть. Непонятно, непонятно, когда он будет и как мы его узнаем вообще по походке или как, что он будет, заруливать определенным образом Вроде через 20 минут сейчас поедем Короче, ребята, сейчас сидим, пока обсуждаем, пока ожидаем, когда приплывет наш катамаран И вспомнили, что Рома у нас оказывается с Нижнего Новгорода Получается Да, и у вас там тоже есть на чем покататься, правильно? Да и там стоит сколько? ну рублей 800 просто такая да, <связь> экскурсионная поездка да, просто поездочка рублей 800, ребят мы сейчас заплатили 250 рублей, да, то есть мы можем... за полтора часа за полтора а, часа, нет. да, так что, ребят, Полтавшие в, России, всего, даже в, в и... России даже в России, даже и... в России отдыхать, ребят, мне кажется, дороже иногда бывает, понимаете? учитывая, что сейчас здесь вообще цены на все дешево лимузин по водам да короче, едем дальше да, да, да. Стартуем дальше, поехали. Здорово! Здорово! Здорово, женек! Здорово, Ром! Смотрите, отельчики, все что-то пустуют, народу не особо много как-то. Резиденция Путина где-то здесь и рядом, наверное, есть. Резиденция местного Путина, Эрдогана. Где-то здесь есть, наверное. И сейчас будет здесь такой невероятной красоты мост, ребята, по которому вы поедете обязательно, если поедете вот этот самый большой храм, который я вам показывал, либо в старый аэропорт. на том берегу каштаны цветут, да? короче, ребятки, мы приехали, да? да, конечно да, мы приехали, Получается приплыли, да, причем они странные ребята нас брали с той стороны а сейчас сейчас, теперь в эту сторону мы попали в общем, с ребятами добираемся, вот так вот и день, ребят, закончился ну, вот у нас наше сопровождение впереди попросили людей да, да, ребятки, попросили надо реально домой попасть, смотри, навигатор показывает такую большую пробку Часто ехать, поэтому мы местным, местным ребятам, местной коррупционной полиции заплатили буквально 30 баксов. Вуаля. Так что, ребята, копите ба баксы, баксы. Ба баксы решают. Мы приехали в свой апартмент, так называемый, огромный, красивый, должен быть. Сейчас посмотрим. Вот, вроде бы вот этот дом, высокий этаж и красивый вид. Немножко, ребята, поживем в таком, как сказать, спальном районе, что ли, Стамбула. Да, потому что до этого были только в центре. Торговые центры, всякие базарчики, рынки, турки и так далее. Сейчас немножко сменим обстановку. Отъехали в сторонку и арендовали здесь апартмент. Сейчас жду, когда приедет хозяин. Короче говоря, ребятки, вот женщина на румынских номерах. Форт Фокус у нее, она сказала. И сейчас она там какой-то паролем даст, нас впустит. И мы пойдем в наш апартменты, ребята. Такое ощущение, что где-то на Авито в Воронеже снимаем квартиру. Интересно так. Сейчас она там договорится и мы заезжаем, покажем вам. В общем, заехали вот на такую, ребят, парковку. Ведет она нас. Сейчас поставим в каком-то погребе, едем уже долго. Поставим тачку и все. В принципе, поднимаемся. Надеюсь, на лифте в нашу хату. Всем здорово еще раз. Мы сейчас заехали в эту квартирку 27 этаж, 27 этаж была, ну, собственник женщина из Румынии, кстати, говорит только на английском, но ну, мы с ней поговорили, она нам рассказала, что вот эта квартира в вашем распоряжении полностью, мы можем ей пользоваться, выбирать все комнаты, но поскольку мы приехали немножко быстрее, чем наши друзья, которые еще приедут завтра и послезавтра, мы имеем право на, исключительное право на выбор себе комнаты, смотрите, какой кайф! Какой кайф, блин, просто, смотрите, весь город, весь Стамбул, вот здесь развязки, блин, мне так всегда эти Давай, знаете, есть квартира, ну, то есть Саратова есть в юбилейном квартира, у меня там жил друг, я к нему, когда в гости приходил, я вот так стоял и, ну, не часами, но несколькими минутами наблюдал, там такая развязка, машины ездят, так это красиво, мне это правда нравится, просто потрясающий Ведь скажите, здесь хочешь дорога, хочешь вот здесь, пожалуйста, тебе... А, вот это личная такая, я так понимаю, ну, не парк, парком сложно это назвать, какая-то бетонная площадка, где они вот здесь тусуются. Дальше идем. Ну, красота, красота. То есть, соответственно, здесь люди тоже могут спать, отдыхать. Она, соответственно, даст постельное белье, все дела. Так, надо как-то дверь закрыть. Вот так примерно. Идем дальше, идем дальше. Илюха. Здорово, Илюх. Здорово, здорово. Да, дальше у нас, то соответственно, это у нас коридорчик. Тут у нас кухня. Кухня, все дела. Они сказали, что это present from там какой или, там как-то зовут вид тоже топовый кухня такая маленькая но в принципе нам готовят не надо но хотя чё бы и нет чё бы и нет завтрак с утра тем более что это не я буду делать потому что я готовить не умею дальше то это у нас просто умывальничек с утра умылся дальше идем илюха ты себе какую комнату убираешь ты еще не решил я выбираю. пока еще много. пока еще выбирает No. да дальше вот здесь типа комната здесь вот две кроватки у нас ну кто-то себе yeah, эту весь. комнату заберет но вид я так понимаю тоже есть сейчас посмотрим быстро с вами ребят я потихонечку потихонечку здесь ничего трогать не буду потому что это чья-то комната из моих друзей вот отлично отлично все четко соответственно здесь туалет туалет ванна все дела женек здорово здорово здоров. здоров. не хотят мне мешать короче рум тур мой делать не хотят мешать ребята вот такая есть у нас тут лаундри есть мы обязательно ну, постираемся вещей набралось а дальше вот ребятишки уже себе комнатку забрали, все, поэтому на цыпочках, на цыпочках я захожу, просто еще раз вам видочек сниму, балкон тут, я не знаю, как это называется, французский что ли, маленький такой, пожалуйста, топовый, тоже топовый вид, топовый, очень топовый, и они сказали, что я, собственно... Могу, ну, поскольку я арендовал, я могу себе позволить, они мне сказали, но я не, не, не надо, не надо делать из меня какого-то плохого человека. я у ребят спросил, вы позволите ли мы вы мне здесь жить, они сказали, ну, это твоя комната, Женя, пожалуйста, живи, пожалуйста, живи, ну, короче, я буду здесь жить, нормально у меня комната, так закрылся от всех, сидишь, ролики вам скидываешь в интернете, все, вам отправляешь, монтируются они, все четко, у меня тут есть такая вот, ну, достаточно ванна большая, да, не ванна, а душ, ну, и ванна, собственно, Умывальничек, все дела, туалет. Вот, и кровать, кровать вроде должна быть мягкая, что ли... Ой, что-то не мягкая, нифига. Ну ладно. С матрасом что тут есть, но почему-то какой-то жесткий. Ну ладно. Ну ладно. И тут стол переговоров, по переговоров, пожалуйста, надо. Переговорил с кем-то. И вид у меня, кстати, я вам скажу, что он немножко хуже, видите. Хотя на дорогу, мне нравится на дорогу, но вот это здание большое. Какого черта они его здесь построили? Ну ладно. Вид, конечно, хороший. Хороший вид хорошие ребят, не так как в зале, но буду наблюдать в зале. Все, поэтому завтра встречаем друзей, вас с ними, знакомлю, со всеми моими друзьями. А сейчас пойдем купаться, переодеваться, умываться, стираться. Наверное, отдыхать будем, все, целый день гуляли. Такая вот жизнь, ребята.